Привет всем, я заметил вопрос, что один человек может зайти на сервер, то есть создатель, а, другой не, а другие не могут. И выводит э, ошибку э, там, Connected Timeout. В таком случае нам нужно открыть порты. Большинство случаев, большинство обращений, которые ко мне были с такой ошибкой, они использовали роутеры, поэтому так как у меня тоже роутер, то сегодня я буду показывать, как э, открывать порты на роутере. Хоть есть э, видео, как открывать порты, но я покажу это именно на конкретном примере, там, на примере э, нашей с вами любимой МТА. Так, нам нужен сайт. Этот сайт. Даже не сайт, а нас, внутренние настройки роутера открываются по этому адресу. Стандартно установлены данные это админ и админ. Вот мы вошли в наш роутер, дальше здесь мы выбираем переадресация Виртуальные виртуальном и вот что нам нужно. Последний раз, когда я пробовал изменять свой IP-адрес на cs2.168.0.1, у меня ничего не получилось, но я потом конкретизировал данный элемент, данный IP, и выяснил, что он может быть разных вариаций. От 1 до 3, больше я пока не встречал. Так, чтобы нам знать какой IP нам здесь нужен 192, 168, 0, 101 или 100 или 102 или 103. Мы должны запустить наш сервер. Вот мы его запустили. Заходим в локал. Выбираем наш сервер. И здесь у нас сразу появляется IP. Это и есть по-локальный IP. И для того, чтобы.. К нему, к, к нему могли подключаться все люди кроме вас, мы должны нажать э, редактировать ставить наш IP с указанием портов это в данном случае у меня сервер порт, порт это 2203 и http порт 22042, который отвечает за загрузку сервера это же сервер порт отвечает за э, за IP который находится ну как, как бы проще сказать это ваш уникальный номер то есть может быть несколько айпишников и этот порт э, указывает именно на тот самый сервер который у вас если эти IP и порты с, с, совпадают то в таком случае вероятнее всего такого ну это маловероятно но в таком случае человек будет заходить рандомно то ли на тот то ли на другой сервер так значит 2.03 это будет автоматически у вас заполняться может даже что не снять его IP-адрес мы вписали протокол все остальное мы в принципе сохраняем. сохранить Так, сейчас вот я так проверю ну, да все правильно 2205. Кстати, если, э, я же не показал вам насчет того, как это все создавать, поэтому вы жмете добавить новую, выбираете протокол все, ставите порт 2203, 22042 или которые у вас здесь вот находятся, расписаны, или в mtconfig. А, не помню точно название какое. Сейчас, сейчас скажу точно, как эти IP порты устанавливаются. Я это показывал в видео, всякий случай еще раз покажу интассеверconfig Conf. здесь мы устанавливаем вот наш сервер порт и http порт вот мы добавили первый второй ip задаль а, так и еще у нас http порт все так ip меняем сохранить Теперь вы должны дать своему другу ссылку, точнее не ссылку, а IP вашего сервера. Для этого заходите на обычный сайт, допустим, MyIP, выбираете данный IP, который вот здесь указан, и добавляете к нему ваш порт. Не HTTP порт, а сервер порт, это 2203, вроде бы правильно. 2203, да, все правильно. Дайте стайпе своему другу, и он может свободно зайти. Если есть вопросы, задавайте их, я обязательно отвечу. Очень быстро. Удачи.